С наступающим мужскую половину праздника 23 февраля. Сегодня меня поздравили и, и вас так же, и вас также. Ну да, я тоже служила. Ой, да, не, не очень патрится. Настроены на качественное, качественное обсуждение по книге. Книга объемная, поэтому я постарался на основе опыта предыдущего разбора, сократить презентацию и э, более тщательно отбирать ключевые темы для обсуждения. Здорово. Парус. Ты можешь... О, да, представься, пожалуйста, расскажи о себе, потому что есть новые участники, и мы будем публиковать видео, где будут те, кто не знает о тебе, о твоем опыте. С удовольствием еще раз послушаем, ну и потом соберем ожидания от участников вот этого разбора. Тоже интересно. Да, коллеги зовут меня дмитрий ерёвенко я из челябинска я уже 9 лет занимаюсь развитием различных брендов на уровне официальных представительств сейчас мы запустили новый проект в своем роде он уникальный это Белая станция Белый дилерский центр Который работает с автомобилями ПЛУ, с автомобилями с пробегом И обслуживает все При этом клиент получает Высокий уровень сервиса И возможность Оптимизировать свой бюджет Сэкономить на обслуживание и при этом сохранить все гарантии Которые представляют специальные Станции мы группа компаний, мы охватываем сегменты от масс-брендов до премиум-марок. В нашем клубе есть как Шкода, Peugeot, Strayen, Toyota, Lexus, Porsche. И также мы сейчас осваиваем рынок автомобилей с, пробег, с пробегом и мульти-брендовых станций вот таким отдельным проектом. А если по компании, это кратко, можно более почерпнуть интернете и так далее. Я хочу представить уже непосредственно компанию, Извини, на секунду тебя перебью. Я просто хочу показать, почему для Дмитрия эта тема так актуальна. То есть управление командой, управление делегированием, контроль, передача топ-сотрудникам ключевых компетенций. Вот для Дмитрия это просто вопрос выживания, потому что управляя таким колдингом, невозможно без выстроенной системы добиваться результата. Поэтому интересно послушать именно опыт из первых рук разбирать книгу через призму опыта, и призму каких-то практических ситуаций, кейсов э, на нашей группе. То на планирование, ключевой и я считаю, любой компании. И в книге Фридмана как раз на, на, набираешься вот этого, накапливаешь вот это отношение к планированию как Нечто такому святому ритуалу, который просто обязан каждому для свой. Зачем ставлю так? Зачем планировать? Собственно, это э, ключевой вопрос всей книги. Зачем планировать? Ответ э, очень прост. Очень прост, но при этом не все э, понимают, не все это применяют. Какой ответ? Зачем? Успешно достигать поставленной цели, эффективно использовать ресурсы, в том числе людские, денежные, финансовые и временные, и руководителям заниматься своей работой, то есть управлением, а не производством результатов. Это следствие правильно организованного планирования в компании. Результат, которого можно достигнуть, если следовать принципам, описанным в книге, и реализовать планирование от начала до конца, безусловно, с большей степенью вероятностью, как пишет Фридман, вы можете рассчитывать на достижение цели. То есть такая формулировка довольно интересная. Другими словами, планирование – это все основа, что вы можете сделать для достижения цели. Нет смысла уповать на чудо, на какое-то невероятное значение обстоятельств, на удачу, на фортуну. Нужно использовать э, технологии, использовать методики, и пусть это будет скучно, но это дает результат с большей гарантией. Ключевая фраза книги, э, она, правда, принадлежит не автору, а вне-восточному философу. Точное выполнение посредственной стратегии дает больше эффект, чем посредственное выполнение блестящей стратегии. Для меня лично, почему это выделил, это ну, такая э, хорошая, хорошая фраза э, в одном месте, главная идея. Да, то есть мы всегда, стрем, ну, во всяком случае, просям могу сказать, что э, да, меня приличают э, яркие идеи, интересные обсуждения что-то грандиозное, глобальное, яркое, творческое. Да, это не скучно, это весело, но если нет технологий, мы просто спустя рукава даже яркие не выполняем, конечно, результата нет. На обратной стороне, на противоположной, чаши весов. Да, это посредственная стратегия, может быть не супер гениальной идеей, не открытия, и не э, такие инсайты, но четкая технология реализации. И в конечном счете, да, я согласен, что эффект, эффекта ожидать стоит именно, э, выполняя э, четкую методику и стиснув зубы, э, подчинять обстоятельства своему плану, а не наоборот. Супер! Очень интересная мысль у меня в голове сейчас небольшое вступление сделаю, как бы борется два начала. Одно начало предпринимательский раж. А другое начало как раз полномерное достижение. То есть я как раз ищу э, доказательства того, что предпринимательский раш существует, что можно вот так вот как бы с наскока, увидев гениальную идею, быстренько-быстренько прототипировать, выдать результат, уже получить э, там, первую обратную связь, и все будет классно. И в общем-то об этом говорит э, вся методика из Кремниевой долины, что fail fast, быстрее получаете провалы и так далее. И мы точно так же работаем, мы действительно ранние прототипы запускаем, постоянно обратную связь получаем. Но мне интересно, а можно сделать суперранний То есть вот супер ранний прототип? Быстрый предпринимательский раж. И получается, Фридман, цитируя Суньзы, как раз ну, об обратно, что ребята, давайте как бы это полномерно двигаться, тогда будет результат. Ну, очевидно, что противоположное мнение существует, но сегодня, опираясь на тот опыт, который мы получили в ярких предпринимательских проектах наших коллег, партнеров, клиентов, я вот сейчас прихожу к тому, что суньзы ну, не просто так это написал. У меня метафора даже родилась такая, что предпринимательского раша не существует не метафора, может, интенсия. Есть э, тщательно спланированная спецоперация. Она снаружи выглядит как предпринимательский раш. Набросились и быстренько дали результат. Но только от раша отличается тем, что ее несколько месяцев детально планировали. И это опять э, подтверждает слова Суньзы, да, что как бы, вот мы тщательно готовили свою стратегию, а потом на выходе получили результат. В общем, я сторонник планирования. Спасибо, Передаю управление. Да, то есть подтверждение своей э, ремарки во всей книге прошита ну, такой некий, э, ну, скажем, реалистичный взгляд вообще на менеджмент, на наши компании, да, немножко такой э, разочарованный, э, то есть Фридман, Фридман разочарованный, в, э, во многом не верит, да, что большинство наших компаний работают четко, слаженно, да, как правило, чаще мы встречаем более э, расхлябанные, э, расхлябанные коллективы и команды, и… Он пишет о том, что руководителю психологически более комфортно и вообще команде более комфортно впадать вот, в такие э, как бы ловушки, да, когда мы думаем, что да, все прет, слушайте, идеи прям вот бери и делай, все классно, мы вообще творческая команда, мы круче всех, а на самом деле это иллюзия успешного бизнеса. Это иллюзия, то есть любое обстоятельство, которое, естественно, не было спланировано, любой риск неоцененный, он разрушает все вот это как бы карточный, такой спичечный домик, там, карточный, карточный домик. А виды планирования, ну, это такой стандартный подход, uh -huh. даже не столько у Фридмана, сколько в менеджменте, да, стратегическое и оперативное планирование мы знаем, то есть стратегическое Взгляд во внешнюю среду и чуть подальше, чем э, на, на, на год, да, там, на 3-5 и более лет. Оперативная – это вот наша текущая задача, Он, э, автор книги определяет оперативно. Это те задачи, которые нельзя отложить на завтра, те задачи, которые нужно решать сегодня. Э, они давят, да, они э, запускают процесс. Э, а дополнительные выделены курсивом управленческое. Планирование – это уже понятие, которое вводит Фридман. Угу. Планирование он акцентирует внимание читателя на том, что, ребята, если вы управленец, графики в вашей работе, по времени, которое вы тратите на труд, должно быть управление подчиненными. Это отдельный прям блок, отдельная часть, которую вы должны четко для себя определять что вы сейчас, в данный момент, и большую часть времени должны заниматься управлением. Все управленческое планирование ⁇ это э, такое планирование, которое распределяет ресурсы, будет э, делегировать задачи и так далее. Он старается это выделить. Если это убрать, у нас останется только оперативное, то, что э, руководитель включается в работу и диспетчеризирует э, бизнес, да, то есть является неким диспетчером принимает задачи, распределяет, занимается, собственно, не управлением, а производством результатов. И останется только стратегическое планирование, это некий такой полет где-то там далеко, куда тоже можно свалиться. Да, вроде как часть собственников у нас в России традиционно отходит от бизнеса, как правило, назначает исполнительных директоров, пишет Фридман. И вот они считают, что да, все, теперь они... Занимается только стратегией. Я сам э, нередко это слышу, и от коллег, и от клиентов вот, я занимаюсь стратегией. Фридман предостерегает, что э, сам факт, что у вас есть исполнительный директор или генеральный директор, если даже вы собственник, вас не освобождает от ответственности за ваш бизнес. Вы должны четко понимать, что вы отвечаете за результат, э, даже если у вас есть подчиненный такого высокого уровня, э, уровня топ. Поэтому важно держать баланс между тремя. Да? Дмитрий, давай на секунду остановимся. Очень интересная штука. У нас есть такой термин ⁇ налог на системную работу ⁇ то есть мы вводим специальное понятие, особенно когда корпоративные интенсивы по внедрению проводим, мы там показываем необходимость выплачивать налог на системную на работу, без которого не получится результата и счастья не будет. Вот вопрос к тебе, возможно, что запрос обратной связи от всех участников, а что конкретно, Вот как пощупать-то, вот это вот управленческое планирование, ну вот по Фридману или по мнению есть, ну всех у нас присутствующих здесь, то есть вот что конкретно сюда входит, вот прям конкретные часы, потраченные в месяц, на управленческое планирование, как они выглядят? Это вопрос к тебе и ко всем желающим, потому что интересно. Руба Фридману управленческое планирование должно включать в себя обязательно. Изначально, если чуть вперед забежать, разборку хаоса, угу. структуру, структуризацию задач проекта, декомпозицию, декомпозицию разбиваем во временном. Периоде. И здесь уже включается делегирование, распределение параллельных проектов на мелкие шаги с конкретными ответственными лицами uh -huh. управленческого планирования. Как я это делегирование. То есть делегирование, делегирование постановки задач uh -huh. уже проделанной глубокой работы по распределению приоритетов, декомпозиции, выкладки всех водных в одно место. После проведения делегирования обязательно, естественно, контроль, а, угу. стадии контроля и корректировка изначального плана. То есть вот такой, как бы, цик... ну, цикл э, PDC. хотя э, Фридман не, не сторонник э, именно такой терминологии, он внедряет свой э, PDC цикл по своему э, названию. Для руководителя как... Э, понять, да, то есть, мне кажется, от обратного проще, вот не от обратного uh -huh. проще, то есть, э, вычесть, что такое управленческая э, работа или работа над управлением, конкретно функции управления, это единица минус все остальное. Uh -huh. Если у вас что-то остается, ну, можно допустить, что вы это время, э, да, работы занимались управлением. Есть, мне проще так понять. Uh -huh. Если я для себя это применяю, у меня, конечно, много э, пока, к сожалению. К сожалению, из, из единицы мало остается. Если отбросить оперативное, отбросить ну, стратегическое, даже в меньшей части, оперативное. Конечно, это рутина, оперативные задачи, которые да, выбивают э, из процесса. Постоянно тебя как бы боксирует. Вот, коллеги, есть обратная связь. Скажите, что по-вашему управленческое планирование? то есть вот, Что это за такая дополнительная, может, рутинная функция руководителя, от которой Фридман не советуют отказываться даже тем, кто передает бизнес исполнительному директору. Кто готов дать обратную связь? Да, ну, в принципе, я могу. Давай, Василий. В словах, да, давайте представлюсь, меня Василий Снапковский зовут. Я, там, в Интернешнл работаю компания на позиции директора развития по развитию бизнеса. Вот. А компания наша занимается тем, что на международном уровне мы обучаем компании, как правильно продавать на всех уровнях иерархии компании. Вот. И я, собственно говоря, согласен сейчас абсолютно вот с этим утверждением, потому что я сам столкнулся, вот буквально совсем недавно управленческую ошибку в себе обнаружил, то что я как бы очень здравый такой начинатель, но заканчивать дела у меня не особо как раз получается. И тут я сам наступил на свои грабли, то есть я много-много активности своим людям дал, а контролировать это забывал. Вот, и часть процессов, которые легкие, они выполнялись, а которые тяжелые, не выполнялись. А, а, а именно, как раз-таки тяжелые процессы давали больше всего денег. Mm -hmm. вот, сейчас я начал контролировать. То есть, если мы даем задания, надо и спрашивать как раз людей. Вот самый важный вывод, который я для себя и сделал. И лучше то, что мы не будем торопиться, лучше, поскольку мы все управленцы, лучше работать с командой и брать результаты с командой. Потому что, несмотря на то, что мы всегда сделаем с вами все лучшее, да, у нас есть люди, которым мы ну, доверяем, и лучше работать с ними, чтобы они тоже достигали своих целей. Более того, кстати, я сейчас мог бы поделиться, если это в рамках как раз uh -huh. о практике вот в Москве, там, дизайнерского там бюро, где у меня друг работает, то, что им внутри команды вообще, чтобы uh -huh. мотивировать сотрудников, ставят микроцели. Uh -huh. по проекту, да там и при достижении как раз ä, проектов, ну у них главный критерий это что да, вот то людям либо пол зарплаты выплачивают, либо целую зарплату, вот и в итоге как бы команда сама вовлекается. Сейчас вот мы uh -huh. в Москве как раз именно за то, чтобы не руководить там все делал как раз, а именно вовлечь, геомифицировать свою команду и после этого получить результат. Супер. Спасибо. Спасибо большое. Я вот ä, такое резюме для себя ну, сформировал после слов Дмитрия и Василия, что вот, управленческое планирование – это обслуживание, делегирование. То есть делегирование само по себе в идеале бы проходило вообще без участия руководителя. Нажал кнопку, то есть задача пошла и все. Но именно по этой причине IT-системы не так просто внедряются по управлению задачами. То есть, вот управленческое планирование это ритуалы, это налог на обслуживание функции делегирования. Если в системной работе посмотреть, то это конкретно проведение регулярной ретроспективы, обновление карты целей, обновление вех в карте проектов из шаблона карты целей, это участие в планировании руководителей в недельном и так далее. То есть вот ритуалы должен проводить, иначе функция делегирования сама себе в условиях человеческого фактора, она так хорошо работать уже не будет. Вот у нас есть свой перечень шагов, которые вот эту функцию делегирования обслуживают. Сейчас очень интересно послушать, как конкретно Фридман предлагает это делать. Спасибо, Дмитрий, возвращаю тебе управление. На, да, двигаемся дальше. По трупке книги Фридман начинает с парадигмы. то есть тоже парадигмы, как понятие по Фридману это некие Принципы и ценности, которым должен руководствоваться в данном случае человек управляющий, то есть управленец. А далее по структуре Фридман вводит задачи планирования и процедуры планирования. Вот, собственно, сейчас их разберем, предмет. А парадигмы. В книге 14 здесь я привожу такую выжимку, то, что меня а, зацепило. Контр трехлитровые банки. Фридман Акцентировать внимание, что в трехлитровой банке именно 3 литра, то есть туда не войдет ни 5 литров, ни 6 а, и невозможно время растягивать или сжимать, то есть время не сжимаемое. Опаздываешь, притормози. Такая интересная вещь, то есть опаздываешь, вроде поторопись, да, как, но... Логика нам подсказывает сделать. Но при этом пишет «притормози». То есть если у тебя происходит опоздание, или ты нарушаешь сроки, или что-то еще происходит. Все, притормаживай, снижай темп, э, убирай задачи, разбирайся с причинами, почему ты э, нарушаешь сроки. А uh -huh. Также избегать эффекта лернейской гидры. Э, гидра в данном случае такой образ, когда трубая э, голову гидре вырастает 3%. Так далее. То есть, если мы проблему ну, там, или вопрос, вернее, так, если планирование не поставлено, нам приходится работать только с такой закручивающейся воронкой хаоса. Есть, если мы спешим, времени нет, задачи делаем некачественно, но быстро эти задачи пролетят тебе с еще больше с тремя головами через какое-то время и так дальше, так дальше. Скажи, какой главный совет? Есть, какой главный совет, чтобы Лирнинская гидры не было, нужно внимательно выстроить процесс решения каждой задачи, потому что иначе решенная задача только породит новые. Так я понимаю или что? А, да, лернейская гидра такой смысл, что а, займись планированием. Угу. А, если ты пытаешься охватить необъятное и решить а, ускориться и решать угу, больше угу. и больше задач в надежде на то, что наконец они закончатся и наступит счастье, это не так. Не нужно спешить, не нужно mm -hmm. торопиться в решении вопросов, задач. Не нужно спешить отвечать на звонки, как э, пишет Фримм. Да, вот. mm -hmm. У уч учненного возник вопрос, он идет к вам. Ну, типа, э, не пускайте его, да, назначьте mm -hmm. определенное время для контакта. И таким образом мы снижаем темп, переходим э, к осознанному процессу, тратим больше времени на планирование, не на разбор э, накопившихся вопросов, освобождаем время для планирования. Потратили, инвестировали время в планирование, получили ожидаемые результаты, uh -huh. учли риски, подготовились к возможным вопросам. И тогда э, нет этого геометрической прогрессии. То есть э, те задачи, которые возникают после качественного планирования, они уже быстро купируются и не вылезают дальше. И сегодня то, что без последствий можно перенести на завтра. Тоже хороший момент, э, вопреки э, традиционный поговор, да, который uh -huh. говорит об обратном. Uh -huh. Они не всегда уместно, вот это тоже классная штука, uh -huh. Армения вместо технологии и вопреки целесообразности, глупость, ну, это вторит э, собственно ключевой фразе, которую я ранее приводил. Да, то есть, э, вот эта Бурная деятельность, ни о чем еще не говорит. Слушай, вот шикарная, шикарная парадигма. Ну слушай, да. она ведь противоречит еще больше, чем предыдущая. Она противоречит всей нашей культуре. То есть у нас ведь культура геройства. Мы привыкли нам бразуру да. бросаться, там план перевыполнять, систему выстраивать не любим. Он пишет что-нибудь об этом, то есть, как вот рускую модель управления победить? Или он... Да, кстати, есть пересечение. Он отсылает нас в недалекое прошлое в СССР, угу. когда были разные перекосы, когда и перепроизводство, и угу. недопроизводство. <связывая> действительно, есть у нас психологический зацеп дождаться, когда сроки начнут гореть, uh -huh. порвать тельняшку, uh -huh. крикнуть банзай и разрулить. И в этой эйфории находиться еще некоторое время до следующего рыбка. Uh -huh. Он говорит, все классно, кому нравится, делайте, но единственный нюанс быть uh -huh. в настолько непредвиденной ситуация, что вы просто получите... Потеряете бизнес, ну или около того... Скажи, а это есть не, не система? Есть у Фридмана рецепт какой-то, то есть вот как э, ну, вот, <свят> это, это, это желание побороть или направить там, в конструктивное русло? Потому что то есть, ну, ведь мы тысячу лет так привыкли жить, и нравится всем. Каждый с молоком матери впитывает эту вот рывковую, рывковую природу управления. Есть у него какое-то упражнение, что делать вот так, то и будет хорошо? Знаешь, вот не всплывает сейчас в памяти конкретное кейс или упражнение, uh -huh. а, всплывает такая, такой вывод из книги, что прошита э, сквозь несколько глав uh -huh. а, мотивация. То есть в каждом, ну практически в каждой главе идет мотивация. Uh -huh. Uh -huh. Это надо. Это вот, это он он такой мотивирует такой не да. идти по этому, этому По другому немножко пути, что uh -huh. он говорит, ребят, э, на самом деле я, да, я скучный, скучный автор, который предлагает скучные, нудные Занудные угу. инструменты, так. но это приносит гораздо больший результат для вас. И вы это поймете сразу. Вот я скажу от себя, вот мы тоже этот вопрос решали, думали, как же так, как же победить русскую модель управления мы пришли к тому, что побеждать не надо, нужно направить ее в благое конструктивное русло. То есть нужно сделать так, чтобы вот это свойство любого из нас жить рывками, оно правильно использовалось. И в принципе вот идея, которую мы взяли из Agile Scrum, э, недельные итерации, она здесь идеально очень ложится. То есть вот как раз об этом мы эту рывковую суть мы упаковываем в созидании в рамках компании. То есть мы каждую неделю вместе с командой ставим понятную достижимую цель недельного рывка. И получается, что Рвение и геройство оно становится понятным и упакованным, оно ложится на электронную доску задач, все видят, к какому конкретному геройскому подвигу мы идем, ну и мы получаем результат в конце недельного рывка. То есть, получается, что это рвение не внезапно но не импульсами управляется, но управляется нашей выстроенной картой цели. Вот я скажу, что из упражнений, как победить русскую модель управления, мы вот пришли к тому, что нужно очень четко формулировать цель недельного рывка и ее визуализировать на доске задач, а потом на каждом утреннем брифинге проверять, движемся мы к ней или отстаем. Вот такая обратная связь. Спасибо. А и за заключительный вывод по парадигмам. Наивысшая производительность достигается в первые два часа работы. Угу. Здесь вообще прошита такая тема, что конечный этап декомпозиции проектов, сначала целей в проектах, проекты, в задачи, а задачи мероприятия является двухчасовой блок времени. Uh -huh. Рекомендация такая, что надо стараться день сегментировать именно вот в контексте двух часов. Uh -huh могут быть наполнены работы над одним проектом, допустимо, и допустимо э, немного многозадачность, вот Фридман четко разделяет, многозадачность это миф, это зло, а режим гроссмейстера, как он это пишет, это uh -huh. то, что нужно. А гроссмейстер в каком смысле, да, то есть когда идет параллельная партия на 14 досках, uh -huh. как это делается? Естественно, ни один шахматист в мире не может э, одновременно на трех или четырех досках сделать э, в один момент времени четыре хода. Понятно, угу. что нет. Сначала это одна доска, ход, следующая доска, ход и так далее. Когда задачи декомпозированы и разбиты максимально подробно мероприятия, отключаться между мероприятиями. Мы как бы не поднимаем, а вот сейчас я буду работать над проектом. А угу. я сделаю маленький-маленький вот шаг и как бы этого блока этих шагов из разных проектов такая как бы параллельность, можно сказать, она может достигать трех-четырех шагов мероприятий и так далее. Допустимо. То есть мы параллельно можем брать, но конкретно в каждый момент, когда параллельно задачи выполняем, мы должны сфокусироваться на конкретном законченном шаге. Так, да, абсолютно. Так, слушай, да, это хорошая очень парадигма и метафора получается с гроссмейстером. Здорово. Да. Далее... ОбиГМа, мне кажется, что ты напутал. Так. Угу. А, да, это, кстати, название слайда здесь неправильное, уже не парадигмы, анализ риска какой-то процедуры. Угу. Сейчас быстро, чтобы не, пудать, не Да, и дальше мы переходим. процедуру дальше, а сейчас становимся на задачах. Парадигмы, угу. мы, в принципе, все разобрали ключевые, которые для меня были важны. Так. Всего 8 задач планирования, они четко прописаны. Uh -huh. в книге можно посмотреть, там, пока задача расписаны. Какие выводы ключевые ä, можно сделать? Uh -huh. Должен быть согласован не только результат, но и способ достижения. Это вот uh -huh. ключевой uh -huh. противоречие, которое встретилось ну, у меня есть Фридмана, автор, что... Угу. Вы поставили цель, независимо от уровня управления, вы должны прописать способы достижения. Да, сотрудник лишается творчества, да, это может там, в каком-то смысле это демотивировать, но вы постарайтесь, пожалуйста, продать эту идею, то есть собрать команду и сказать, что мы должны продать 3000 автомобилей. Вот мы это или ваши такие мысли? Это Фридман, да, это, это цитата. Это задачи планирования одно из которых является mm -hmm. должен быть согласован способ достижения цели. А скажи, пожалуйста, от кого этот способ должен сходить? От руководителя или от команды? Именно от руководителя. Я вот, я фейтон, на это внимание, mm -hmm. что только так, никак иначе. Uh -huh. Руководитель ставит цель, и он прописывает способы ее достижения сам. Потом Слушай, испускает... ну вот это очень интересно, потому что это Коллеги... как раз в корне противоречит подходу гибкого управления и системной работы. Да. Но... Коллеги, а можно uh -huh. своей практикой? Давай, давай. модель как раз Mercury International uh -huh. по лидерству внутри как раз коллектива. Так. Она у нас подразумевает, на самом деле, простой график, да, то есть ну, каждый сотрудник по-разному замотивирован и имеет разный опыт на своей работе uh -huh. и наша модель представляет ну, обычный как бы графика с двумя шкалами по одному это опыт сотрудника а на второй это мотивация сотрудника и вот когда условно человек приходит только-только прям в коллектив у него нет ни опыта да там не мотивация то модель управления как раз этим человеком исключительно давая ему просто четкие указания то что он де должен делать от сих до сих и не более того Далее человек начинает расти в компании, у него растет мотивация, растет опыт. Соответственно, мы переходим с ним в другую стадию, в стадию обсуждения проекта. Мы вместе с ним совокупно вырабатываем решения, подсказываем делимся каким-то опытом. Ну и третья, финальная стадия, когда у человека есть и опыт, и мотивация. Тут я считаю, то, что человеку надо просто ставить цель. Это, ну, это и модель а Mercury, я с ней абсолютно согласен. Мы просто ставим человеку цель, и спускаем его в свободное плавание, и спрашиваем с него только результат. Вот так мы работаем, и так работает очень много международных компаний по такой модели управления. Слушай, ну вот вывод, который я делаю из твоих слов, получается, что просто Фридман, он опирается на сотрудников, которые на первой стадии мотивации находятся. То есть которые еще не доросли до понимания того, что да, вот до получается сознания результат. дошли. Ну, может быть, Фридман и прав, потому что у него такой, как бы, ну, крепкий заводской опыт. Может быть, пришло к выводу, что как мотивировать бесполезно, но, честно говоря, наша, то есть наша парадигма иная. И я, мне интересно развиваться в другой парадигме. Спасибо. Спасибо. Да, здесь э, такой спорный момент. Безусловно, в нем, э, наверное, есть полтона, и у самого автора да, в понимании, что действительно, в зависимости от уровня развития команды, да, подходы могут э, плюс-минус меняться. Но в центре и в базисе это именно так в оригинале звучит. Что, угу. э, да, как бы вам ни казалось это странным, типа, вопреки всем западным э, подходам и э, желанию проявить, дать возможность проявиться сотрудникам, угу. нужно э, уйти от рисков, когда вы поставили цель. Типа, мне главное получить 3000 автомобилей, uh -huh. и мне, неважно как вы это будете делать. И забыли про задачу, условно, через месяц вы можете получить совершенно непрогнозируемый результат, когда отдали на откуп коллегам подчиненным. Слушай, ну ведь у нас в методике гибкого управления в системной работе другой подход. То есть у нас обязательно в формуле делегирования есть такой шаг четвертый шаг. То есть спросить первый шаг решения задачи у исполнителя. И как раз этот первый шаг он является началом декомпозиции и он является вовлечением исполнителя вот в эту задачу, то есть если исполнитель не вовлекается, ты уже как руководитель начинаешь помогать ему вместе искать решение и так далее. Но первая инициатива, она всегда за сотрудником, чтобы поднять его компетентность, чтобы вовлеченность, поднять осознанность, поднять экспертность, устойчивость самой системы, самой команды и так далее. А получается Фридман говорит, ребята, то есть вы даже не спрашиваете первый шаг, вы должны придумать его и сотруднику его там, навязать, тогда будет гарантия результата. но то есть Для меня это ограничение роста компании, прям в условиях вот, нестабильности, там, турбулентности, для меня прям, это как бы ну, препятствие к развитию. Но интересно, что у Фридмана тоже вот опыт показывает обратно. Здорово, что такие полярные да, точки зрения бывают. Важных задач, которые mm -hmm. нужно решить руководителю при планировании, безусловно, выделить в отдельный блок, работу над э, расчетом ресурсов. Mm -hmm. Часто это не делается, часто мы довольствуемся планом, Сроками ответственными, а ресурсы идут по стороной, uh -huh. в том числе временные, денежные, и так далее. Это важный момент, экономия на планировании приводит к гораздо более, большим затратам в качественного планирования, поэтому важно это время инвестировать на стартовом этапе и не жалеть времени uh -huh. при проработке. При выполнении заданий должно действовать правила «уперся сообщи». Тоже очень ну, мне понравилось, Хорошая штука uh – -huh. вести такую культуру, когда задача, поставленная подчиненному, да, идет не по плану, идет, отклоняется по времени или в какие-то барьеры. Нужна быстро обратная связь от uh -huh. Вот В моем опыте в компании это не всегда работает, и это может родить серьезные-серьезные проблемы, что uh -huh. может печально сказаться на бизнесе. Вот мы для этого используем утренние брифинги и регулярные двухнедельные ретроспективы, которые, собственно говоря, созданы для того, чтобы вытаскивать вовремя, эскалировать проблему, прежде чем она стала трагедией. А у него есть какой-то инструмент? Уперся сообщить, а что такое? Это то есть, назначенный час ходить к руководителю или использовать там конкретный тип письма управленческого. Не, не конкретизируется, для взаимодействия руководителя и подчиненного есть определенный подход в целом mm -hmm. таковой, а данный, в данном моменте, в данном уперся вообще э, не прописывается метод. Mm -hmm. Такого не нашел. А, если перейти дальше, уже непосредственно mm -hmm. к э, ядру книги, ядро книги это процедуры планирования, э, процедуры планирования… Угу. Да, угу. тоже из них 8, 8 процедур, 8, даже 9, 9 процедур планирования я угу. насчитал, они тоже в книге хорошо структурированы, я не стал их сюда перепечатывать, хочу поделиться моими выводами по самому этапу. собственно. Угу. Это набор последовательных шагов для приведения для выведения компании на уровень хорошо организованной структурированной компании с работающим механизмом планирования. Угу. Первое. Важно скрупулезно следовать технологии, и последовательно выполнять все шаги, пусть даже иногда кажется скучно и угу. важнейший этап на этом делать серьезный акцент старт проекта. То есть при старте, когда вы проститься с хаосом и с беспорядком и начать управлять компанией через uh -huh. инструменты. Вам нужно выбрать 16 часов от процесса, не отвечать на телефоны, не работать uh -huh. по задачам, а выгрузить все из головы, из всех бумажек, записок, блокнотов, почты единый, единый список задач. Uh -huh. Ключ к успеху – выгрузить всю информацию в понятное и удобное место. Предлагаются определенные IT-инструменты, в частности, карты MindManager, да, на основе программы MindManager. Э, приводится также научное обоснование, что да, открыт учеными в Америке факт, что в таком виде информация мозга воспринимается очень комфортно, в виде карты памяти, называемой, да, когда находится. Э, сходится... Э, Вызываемые. Далее, выгрузив все в одну карту, используя Mind Manager, вы получили карту проектов, некую uh -huh. карту боя. Здесь важно работать над структурой. Есть инструмент, о котором пишет автор. Это правило 7 В карте uh -huh. топики или темы первого уровня должно быть не более семи и так дальше. То есть иерархия, ну, собственно, это взято из э, менеджмента как такового, что подчиненных должно быть 72 да? uh -huh. на каждом уровне управления. Так и здесь, если вы э, разбили карту, создали 7 топиков, и они могут быть какие uh -huh. могут быть любые, э, им должно быть не более 9. Есть, uh -huh. uh -huh. uh, декомпозиция uh – -huh. это следующий важный этап, осуществляется в формате проекта задачи мероприятия. Как я уже говорил ранее, правило двухчасовых блоков, то есть uh -huh. конечное действие мероприятия должно быть э, вписано uh -huh. в два часа. Uh -huh. так, таким uh -huh. должно быть по размеру, что это должно вписываться в два часа. Тогда uh -huh. это воспринимается как чистое. Uh -huh. Дмитрий, Дмитрий, секундочку, подожди. Виталий, выключи микрофон, пожалуйста. Виталий, выключи микрофон. Виталий, пожалуйста, микрофон выключи. Так, не слышит Виталий, да? Сейчас я, Виталий, этот звонок сделаю, не слышит нас. Так, все, пожалуйста, продолжай. А, да, соответственно, задается автором, автор вопросом, а как быть а, при детализации подобрать. Угу. Собственно, ответ в том, что подберите такой уровень детализации, чтобы в конечном счете это выливалось в двухчасовое в два или менее час, то есть такой подход упрощает процесс делегирования и работы в режиме шахматного Здесь сто согласен, действительно для себя, что да, если все проекты разложить прям до двух часов, то у тебя по сути не пять слонов, да, пять uh -huh. проектов. А 30 маленьких шагов, которые ты, в принципе, можешь накидывать в свой календарь, как пазл. Видно, будет несложно переключаться между ними, тем самым двигать, двигать, съедать потихоньку этих слов. Вот дам обратную связь. Вот здесь гораздо больше я с Видном согласен, потому что больше переченья с нашим подходом. Старт проекта у нас есть такое понятие, как продажа системной работы. Если продажу системной работы не провел, тогда ну, гораздо меньше шансов на то, что она культурой станет, проживется в качестве привычки, что люди будут ее поддерживать самостоятельно. эти инструменты у нас есть правила визуализации. То есть системная работа строится на двух правилах базовых. Это визуализация, это ясная картинка. И ритм, второе правило. Так вот в ясную картинку, в визуализацию как раз входят эти инструменты и другие методы, которые позволяют единую, ясную, понятную картину приоритетов, задач, проектов сделать для всей команды. И там как раз тоже эти инструменты побеждают. Хотя вот конкретно от майндмэпов мы отказались, потому что сколько мы на практике их не внедряли, они не приживаются в командах. Они приживаются для работы одного человека, когда нужно раскинуть черновик мыслей и прийти к какому-то решению. Они идеальны для мозговых штурмов в одиночку. Ну, то есть не в одиночку, конечно, там, на 2-3 человека, как бы вот они идеальны. Я ни разу не видел, чтобы команды ритмично использовали майндмэпы, и это помогало им на протяжении нескольких месяцев э, там, приходить к результатам. Вот такая вот обратная связь. Э, правило 7 плюс минус 2, в принципе, согласен, но оно все-таки к э, майндмэпам в первую очередь относится. Двухчасовые блоки, да, но мы пришли к э, одночасовым блокам, потому что, ну, на мой взгляд, время ускорилось как раз два раза, то есть пришло время к одночасовым блокам перейти. Вот а качественная декомпозиция. У нас тоже для этого есть инструменты. Мы как-то задачи ставим. После декомпозиции выявления первого шага команда уже самостоятельно декомпозирует задачи. Например, в том же самом инструменте электронных досок в чек-листах прописывают конкретные шаги, которые нужны. Но мы это делаем не всегда. То есть у нас есть конкретное правило, по которым мы выявляем, нужно это делать или не нужно. Правило такое, Значит, сколько времени нужно для того, чтобы записать следующий шаг по задаче. Если следующий шаг очевиден, и он прямо вылетает у команды, срывается, значит задача простая. Декомпозировать детально нет необходимости. Это ускоряет работу на планировании команды, поэтому мы вместо двух часов как раз за один час планирование успеваем проводить. Но вот если это сложно, тогда задача требует детальной декомпозиции, команда останавливается, пока не разберется с тем, как все шаги уже выявить. Вот такая обратная связь. Так что здесь мы с Фридманом во многом пересекаемся. Здорово. Спасибо. Двигаемся дальше. Угу. Угу. Угу. Далее двигаемся по процедурам планирования. Важный этап угу. это анализ. Угу. Потому как как приводит Фридман, что в наших компаниях зачастую это не проводится и отдельно как блок работает, не, не уделяется на это время. Действительно uh -huh. так, могу сказать на своем опыте, что как таковой анализ рисков, чтобы были комитеты постарался это начать сделать, но тяжело это идет, то есть тут нас действительно предпадают много усилий, потому что это, это даже не планирование, это как бы отдельное время, которое ты выделяешь для того, чтобы анализировать риск. То есть прям э, тяжело это сделать, если много рутинных задач не разобрано. Uh -huh. в виде mind map позволяет делать обзор всей картины и расставлять приоритеты. Это как э, плюсик в пользу использования mind map, что все на одном листе. Это действительно так, вот я поддерживаю автора, что да, можно на одном листе охватить весь объем вот разложенных тобой на предыдущем этапе задач. А касаемо uh -huh. расстановки приоритетов. В основе принципа лежит знакомая всем матрица из Энхауэра, 4 сегмента. Фридман вводит свою классификацию и сегмент называются латинскими буквами APCT. Ну, первый раз такой встретил, мне кажется, вот его такая uh -huh. фишка, Суть ну, судя от этого не меняется, то есть есть важные и срочные, да, то есть такой же, как и Укови, в принципе мы разбирали такой же подход, uh -huh. ну, собственно он очень логичный, что первое, да, что дела из квадрата не срочные, но важные перерастают в квадрат срочных и важных, и важных и необходимо работать в этом квадрате большую часть времени, чтобы uh -huh. сохранять, охранять, вернее график работы руководителя, отобрал вообще компанию стабилизировать. Да, тратите больше времени на несрочные, но важные дела. Uh -huh. Если говорить о визуализации работ, здесь уже вводятся такие инструменты технические, как диаграмма Гранта, как распределение работ по времени с назначением ответственных. Здесь, в принципе, такой продвинутый уровень, на мой взгляд, да, это здорово, если Действительно, специфика бизнеса благоволит, работать в таком контексте, ну, скажем, в строительный бизнес, да, там визуализировать работы по диаграмме Ганта очень было бы удобно. Но он, кстати, акцентирует внимание, что нет визуализации ресурсов. Uh -huh. Это действительно так. То есть, мы видим время ответственных и длину, длину действия на каждом этапе, uh -huh. но при этом не видим, что с ресурсами происходит. И важный момент выделяется 4 цвета условно контроля: синий, зеленый, красный, черный. Синий это контроль на старте, то есть мы стартовали проект и переоцениваем конечные цели, сроки, то есть, как бы смотрим, работает, не работает, адекватно оценили или нет. Угу. Зеленый уровень. Зеленый уровень – это уже следующий этап, мы в проекте уже погрузились серьезно, здесь мы настраиваем, такую делаю микронастройку, мы тоже держим руку на пульсе. Uh -huh. Красный э, уже практически дедлайн, но еще что-то можно поменять, мы можем проконтролировать, это обязательно нужно сделать в любом этапе, то есть такой промежуточный э, предфинальный контроль. Uh -huh. И черный, когда уже ничего сделать нельзя, мы просто констатируем ситуацию, это уже… Э, Контроль на сроке Скажи, пожалуйста, а что это за цвета? Это в майдмепе раскрашиваем вершину. Мы или это в диаграмме Ганта это проект раскрашивается задачи? То есть, это что за инструмент такой? Где он конкретно применяется? Но ну, здесь я увидел э, лишь э, обозначение, как бы, таким образом э, Фридман задал структуру, э, структуру типа. Для себя, да, он пишет о том, что это можно использовать и в майн и в диаграмме Ганта, как бы, условно, uh -huh. делить. Не могу сказать, есть ли в программе такой инструмент раскраски по цветам. Uh -huh. Больше введено в контексте просто доп. информации и вот такой ну, наглядный просто, наглядного изложения да, через цвета. То есть uh -huh. это не какой-то встроенный инструмент предлагаемых э, решений вот IT программ. Далее вот заключительная uh -huh. процедура э, заключительная процедура это сеяемый результат всего собственно процесса планирования это заполненный календарь вот это как бы Эверест такой и конечная цель и точка э, всего все книги можно сказать все технологии это прошитый календарь безусловно это мотивирует представил на секунду, что у меня в календаре действительно запланировано все и учтено все, uh -huh. а, имеется в виду, э, что такое все, да? то есть и делегирование учтено, и, и какие-то повторяющиеся действия, и учтенные вот, стандартные типовые задачи, которые можно отнести к оперативному управлению, действительно в таком режиме жить проще и проще... Э, выстраивать работу управленца, как она должна быть, то есть заниматься своим прямым функциональным управлением, uh -huh. принятие решений, анализом ситуации, анализом информации и так далее. То есть э, в случае, если календарь не прошит и мы день отпускаем, так скажем, свободное, такое гибкое плавание, считать, что никогда времени не хватит, э, допустим, два часа анализировать рынок. Uh -huh. Никогда не, не дойдет до этого этапа, то есть всегда будут срочные звонки, разговоры, решения, оперативные задачки и так далее, если мы не зашьем в календарь. То есть нет задач в календаре, нет ее в жизни. Uh -huh. Такой uh -huh. Здорово, у меня есть обратная связь по этому слайду. Сильная, яркая обратная связь. Вот интересно, что он, очень, э, он в корне отличается от предыдущего, с которым я в целом был согласен. Здесь почти по каждому пункту у меня есть конкретное возражение, потому что мы пробовали именно в таком ключей эти инструменты внедрять и у себя, и у клиентов, они все сейчас так не работают. прям вот коротко по, по списку я пройдусь. Анализ рисков, он требует конкретного простого наглядного инструмента. Если не использовать простой наглядный шаблон плюс ритм возвращения к этому шаблону, про риски все забывают, это кажется э, слабостью. То есть как это, риски контролировать, слабость. То есть нужно конкретный ритуал вводить, иначе это не работает. Причем ритуал очень визуальный. Э, карты mind но ну, вот я скажу, что для одного человека удобно, для двух-трех может быть, для команды ни разу я не не видел, чтобы команда долгое время к этому инструменту возвращалась. Про Эйзенхауэра очень хорошо в теории рассуждать на курсах MBA. На практике я не видел ни одного руководителя, который после двух недель применения смог на матрице Эйзенхауэра остаться и прямо пропускать через нее задачи. То есть мы используем для приоритизации другой инструмент, мы задаем вопрос «Зачем?» и смотрим, насколько этот «Зачем?» отзывается с точки зрения сформулированных целей по карте целей. Про визуализацию работ я не понял. Синий, зеленый, красный, черный, может быть. То есть тут нужно чуть глубже копнуть. Вот я не понял, где на практике все-таки вот это, то есть декомпозиция работ, это диаграмма Ганта, это mind map. То есть вот интересно посмотреть, как он конкретно применяет. Может быть. Прошитый календарь, он прекрасен, если мы живем в условиях сверхстабильности. Но я ни разу не видел компанию, которая дошла до прошитого календаря. То есть сегодня в календаре мы ставим только встречи, которые не состоятся, если их перенести на другое время, а гарантированность дня обеспечиваем за счет утренних брифингов, которые состоковываем с целью недельного рывка. И я видел двух человек, на самом деле, в своей практике, у кого есть прошитый календарь, они бюджетируют до получаса себе две недели вперед. Их успех не повторил, по-моему, никто на моей памяти, поэтому я сейчас уже никому не рекомендую. То есть я обязательно веду календарь, только в календаре я веду встречи, плюс я там бюджетирую блоки, ставлю большой блок на 4 часа, в котором я планирую решить задачи, выделенные на э, утреннем брифинге, например. Но если бюджетировать задачи развития, не типовые задачи. Практика показала, что вдохновения на конкретную эту задачу нет, как раз режим гроссмейстера, он Вразрез идет с четким бюджетированием, потому что в режиме Гроссмейстера это получается, конкретные шаги должен выполнять на нескольких досках, на нескольких проектах, а если у тебя, получается, как зашитый календарь, ты не можешь переключаться. Ты начинаешь календарь рвать, у тебя доверие к инструменту падает уже на первых часах дня, ну и, соответственно, как бы дальше мотивации возвращаться к нему нет. Ну и все, разрушается системная работа. То есть вот такая у меня острая и резкая обратная связь на этот слайд по Фридману. Но интересно, что вот у него противоположное мнение. То есть я считаю, что эти инструменты действительно были прекрасны в условиях стабильных рынков, стабильных бизнесов. Сегодня, на мой взгляд, если целиком идти по этой схеме, то очень быстро проиграешь. Вот такая у меня реакция. Спасибо тебе. По поводу левого, по поводу синий, зеленый, красный, черный, конкретизирую, открыл страницу, 119. Угу. Угу. Это полосы, диаграмма Ганта, угу. в Ганте, одинак, да? угу. временной отрезок времени, угу. по горизонтали, и есть полосы. Угу. Эти полосы соответствуют тому или иному типу контроля. То есть угу. черная, последняя крайняя полоса, ну и так дальше. Синяя в самом начале и зеленая, красная посередине. Так это выглядит. Угу. Ясно, спасибо. спасибо. И, коллеги, заключительный слайд, капитанский мостик. Да, это как процедура описана, она является девятой процедурой планирования, но по сути это не процедура, а как бы уже, опять же, некая визуализация, образа, как а, работает руководитель, который применил качественно все предыдущие этапы, uh -huh. и а, приходит а, к такому выводу, что это важно а, определять время дня а, и также дня, недели, в месяце, в квартале и по окончанию года, когда руководитель производит ряд рутинных повторяющихся операций, которые он называет нахождением на мостик. То есть, как бы такой образ, что управление заходит на свой мостик, поднимается, у него перед глазами все вводные, э, результаты по анализу и так далее. И он может э, сделать следующее, то есть сделать обзор задач на этом мостике, сделать э, разбор входящего материала, произвести uh -huh. раскладку пассианца. То есть, это, это понятие Фридмана, он подразумевает под уже непосредственно ряд факторов, то есть и задачи, и результаты анализа, и результаты выполнения тех или иных задач, то есть руководитель должен это все разложить перед собой и взвесить, оценить. И также важный момент, что взаимодействие с руководителями, помимо каких-то встреч и собраний, намеченных, назначенных, они происходят на мостике. То есть на мостике допускается обмен звонками, обмен э, мнениями, то есть когда руководитель в фокусе именно цифр, показателей и находится э, на этапе анализа происходящего, он может задавать вопросы, контактировать, пополнять свою картину э, того, где сейчас находится предприятие. Естественно, предполагается, что это уже заключительный такой этап, и он mm -hmm. вершина. вершине все технологии. А скажи, пожалуйста, есть э, какие-то чек-листы, базовые правила, инструкции, что конкретно делать для обзора задач, для разбора входящих, для пассианса, для эффективных встреч? Есть инструкции? То есть, вот э, капитанский мостик, э, вот к нему инструкция по применению. Да, есть э, в книге это расписано, mm -hmm. не могу сказать, что я видел там конкретные чек-листы или инструкции, но довольно подробно расписано, mm -hmm. по порядок, То есть, да, можно это более глубоко да, читать и выстроить последовательность действий. Uh -huh. То есть я захожу на Капитанский мостик, это занимает с 5 до 6 там, или с 5 до 7 в конце рабочего дня. И первое, я э, собираю там, вот это, вот это, uh -huh. встречи, uh -huh. смотрю входящие письма ну, то есть и так далее. Там это прям последовательно страница за страницей. Uh -huh. Ну какого-то на одном листе инструмента я не нашел иллюстрации, то есть это из текста надо выбирать для себя, это, ну, переваривать, перестраивать. И в заключении, коллеги, также закончу фразой, цитаты Фридмана, такого рода «плохо планирующий и потому легко возбудимый руководитель гарантированно становится объектом манипуляции причиненных». Могу сказать, что немного вырвано из контекста, да, это ну, не охватывает, конечно, все технологии, но как-то четко для меня дает вот эту мысль, что не нужно руководителям забываться и всегда держать руку на курсе, держать штурвал, а, действительно применять технологии планирования, какие бы они ни были, выбирать какую-то модель определенную для себя, пускать а, вот этих манипуляций. А манипуляции рождаются на благодатной почве, когда руководитель может, э, может принять звонок, может не принять. То есть, ты позвонишь э, руководителю, а он да, конечно, что там у тебя? Давай разберем в любой момент времени. Конечно, это приводит к манипуляциям. Конечно, uh -huh. вы получаете эти звонки э, больше и больше, и вот эти обезьяны, врывающиеся в кабинет, э, подчиненные с криками, э, все плохо. Хотя не факт. Uh -huh. что действительно ситуация требует вмешательства руководителя. Как правило, пишет Фридман, она того не требует. Uh -huh. Подчиненные расслабляются, они не хотят думать, uh -huh. поэтому они идут и занимают ваше время. Пускать нельзя. Тут я, пожалуй, соглашусь. Действительно нужно осознанно, осознанно управлять компанией. Uh -huh. Здорово. Спасибо. Я невероятную пользу получил, у меня есть обратная связь, но э, скажи ты какие-то последние закрывающие слова, и я очень хочу послушать обратную связь всех собравшихся, потому что прям хочется поделиться ну, и услышать мнение всех присутствующих, у кого какое впечатление труды Фридмана вызывают сейчас. Да, заключительное, в заключении могу от себя добавить, что э, сама по себе книга э, в каком-то смысле да, где-то противоречила э, где-то соглашаешься, где-то нет, но это очень серьезный труд наш нашего автора. Это очень греет, что технология действительно написана и продумана э, все-таки нашим автором, российским русским, русским человеком, который близок просто ментально и его проще ну, воспринимать. Поэтому очень рекомендую прочтению. Естественно, это 20 процентов того, что можно подчеркнуть из книги. Здорово, спасибо тебе большое, спасибо тебе за труд, который ты провел, сократил наши затраты до одного часа, то есть и да. мотивировал, дополнительно мотивировал погрузиться в конкретный инструмент. Я, например, для себя уже сейчас выделил блоки, которые буду детально изучать. Мишку я уже купил, уже читаю ее, вот. но благодаря тебе я значительно больше подготовлен, уже трение покоя преодолел. Спасибо, коллеги, дайте обратную связь. Спасибо, Дмитрию, дайте обратную а, связь. Угу. Да, можно я начну? Прошу пока у меня есть время, спасибо, очень много полезной информации услышали, да, у меня пример форс-мажорного управления, uh -huh. когда ко мне блонились и начали я там немножко uh -huh. вот, я вообще фанат планирования, не помню кто сказал, может я это придумал планирование, что, планы, ничто планирования, все, uh -huh. вот, но у меня была такая был период, когда я планировал и забивал все свое время с утра до вечера и всю свою неделю. Uh -huh. И когда мне кто-нибудь звонил говорил, слушай, давай там встретиться надо, да, или вот ну вот что-то интересное мне могут предложить, говорят, давай повидаемся, или давай я приеду, есть разговор. Зачастую у меня этого времени просто не было, потому что я забивал все свое время. С утра до вечера у меня четко, у меня, я еще так этим гордился, я говорил, ребята, ну uh -huh. что, у меня все распланировано, завтра в 13.26 я буду делать вот это. Uh -huh. И в один момент меня это прям начало злить, и у меня такое... Я понимаю, что где-то есть косяк, есть пробел. И это даже не про риски, когда вот вламывается кто-то, вот эти обезьяны периодически, да, мне понравилось, действительно залетают, еще, причем с тупыми вопросами, на которые они сами могут ответить. Я немножко про другое, вот про, про, про то, что вот... А вот в этом, в этом планировании, когда вот я ему увлекся сильно, я начал понимать, что я упускаю зачастую для себя важные вещи, стратегические, которые ну, кто-то другой, может быть, не упустит. Да, и вот ну, это, это, это для меня такая некая потеря, я, ну, возможность упустить. Важное упустить, главное. И я начал выделять для себя окна. Угу. Част на потупить или там два часа на потупить, но это знаете на уровне э, ощущений. Я знаю, что мне вот, там с 12 там до часу ничего планировать не надо. Я обязательно найду чем себя занять вот в этом время. А, как мне, как, как, как в этом случае? Что, может быть Фридман по этому поводу как-то говорит, да? Может быть просто нужно не планировать весь? Если ответ по книге сказать ответ следующий. Да. Планируй э, буферы, планируй э, свое время на 75%. Таков ответ, что да, конечно, э, не нужно увлекаться э, и доводить до маразма. Процесс планирования расписывать время до 5 минут, конечно, это не сработает. И это вызовет только негатив. Э, ответ таков, 20% каждого дня должно быть в виде буфера. Но вот вопрос э, у меня лично. В каком времени этот буфер, то есть, э, по идее, если ты наметил работу над проектом, ты должен вот по Фридману сесть и сделать, как бы если ты ну, как бы гибко вроде в течение дня займусь, нифига mm -hmm. не сработает, то есть вот им 5 из двух до четырех сиди над проектом, есть, как бы это чуть не гибко получается, и буфер может, он тебе и не понадобится, там где-то его наметил, там с 10 до 11. Вот, так. Есть как бы тут нюанс небольшой. Mm -hmm. Вот я отвечу, как это сделано методик гибкого управления. Точно так же, практически точно так же, как написано у Фридмана. То есть тоже нужно планировать не все время. Там вводится понятие коэффициента идеального и не идеального часа. И считается, что из 8 часов в день у тебя идеальных, например, только 6. И ты можешь позволить себе, при, при этом коэффициенте условном, ты можешь позволить себе 6 часов запланировать, но только 6 у тебя идеально. Остальные у тебя потратятся на там, осмысление, на транзакции, переключения, на внезапные задачи и так далее. И команда обязана это учитывать, то есть коэффициент своего идеального часа. Кто не учитывает, тот в планирование не попадает. А вот интересно, что в теории ограничения систем, там другая вообще идея используется. Там буфер ставится в конце проекта. И причем как бы, там есть очень интересное обоснование, что если мы будем в каждой задаче закладывать буфер, мы будем нечестно планировать. Поэтому там каждая задача планируется, исходя из реальных затрат времени, а буфер ставится в конце проекта, из которого мы потом начинаем расходовать часы или дни для того, чтобы компенсировать там свое отставание. Вот если переложить эту идею на ну, свой собственный персональный план, может быть, это идея свободной пятницы. То есть, когда ты закладываешь целиком всю свою неделю задачами, ты понимаешь, что ты в сверхпродуктивном режиме работаешь, и то, что ты не успеваешь сделать, у тебя на буфер в конце проекта переносится, то есть на пятницу, которую ты никогда не закрываешь задачами, потому что на нее попадут задачи с прошлых дней. Вот такая вот там идея. Да, еще я конечно, добавил в систему планирования Фридмана действия, которые мы все планируем. Потому что зачастую мы просто планируем, не знаю, грубо скажу, но ради того, чтобы спланировать. Uh -huh. Я поймал себя на мысли в один момент, что я просто планирую действия, которые, ну, вот толку нету, что я их планирую. Хотя я вот солидарен с, с Суньцзи, да, по-моему, сказал, что лучше там план будет кривой, но вот следовать нужно плану. Но mm -hmm. я в один момент понял, что надо остановиться, да, вот и практика у меня была, я не планировал там, допустим, два дня или там три дня, у меня мозг начинает вообще выдавать там такие финты, он говорит, так, а что делать, а как, за что хвататься, а потом он успокаивается, и ты начинаешь видеть главное, ну то есть ты как будто бы погружаешься вот здесь и сейчас в командную работу, погружаешься в компанию, и в один момент можешь скорректировать немножко курс, и опять используя вот планирование по фридману, либо uh -huh. там по системе гибкого управления. Идешь, начинаешь двигаться дальше. Это вот мой опыт, который ну, мне был полезен. Я реально... Кайд был период, Илья вот знает, uh -huh. я ну, не планировал. Uh -huh. Но мне это позволило некоторые вещи для себя устаканить вот в голове. Ну, вот я... я начал планировать правильные действия, отвечая на вопрос, зачем? Это прям... Просто планирование 2.0. Это вот планирование 2.0. Нужно прям те действия, которые вот прям от которых брет. Да ты понимаешь, зачем ты все это делаешь. И все сотрудники твои по понимают. Все, у меня все. Мы вводим такое понятие, называется запой перфекциониста. Вот, забой, запой перфекциониста – это такой период твоей жизни, когда ты вроде бы все правильно, хочешь работать, хочешь стремиться, фокусироваться. Но понимаешь, что сейчас ты не проводишь утренние брифинги, не фокусируешься, потому что ну, мозг, отказывается так работать. И это очень сильно вписывается в методику русского управления, когда мы опять же теми самыми рывками живем, то мы сфокусированы, то мы понимаем, что сейчас период стагнации, когда нужно просто вот рефлексию пустить в себя, осознать, переосмыслить, и все станет на свои места, все будет хорошо. Я за такие запои. То есть мы этими запоями тысячу лет живем. Только вот, ну пускай это будет не алкоголь, пускай это будет отказ от планирования, только это должен быть управляемый запой. То есть ты понимаешь, что вот, все, я ухожу в запой. Три дня меня нет три дня я не планирую, пусть будет, что будет, я буду просто разбирать текучку, которая будет сваливаться на меня, и через три дня я захочу, то есть прям себя программируешь, через три дня я захочу вернуться к своему ритму, потому что в ритме я победить смогу потом, но сейчас у меня запой перфекциониста, все, не планирую ничего. Вот такую дам всем обратную связь. Про обезьян еще скажу, мы несколько раз сегодня тему обезьян поднимали, которые врываются в кабинет начальника, значит, ну для тех, кто с метафорой не знаком, это образ белой обезьяны, описанный в популярной статье «Гарвард Бизнес Review. Белая обезьяна – это задача, которую подчиненный передает руководителю, не осознав, может ли он сделать ее сам. То есть это не сам подчиненный обезьяны, это так задачи называют. Есть, когда врываются обезьяны, это врываются задачи. Это не значит, что мы сотрудников называем обезьянами. Вот такая ремарка. Спасибо, Виталий. Есть еще обратная связь, коллеги? Кто хочет поделиться? Ну, давайте тогда к финалу идти, я от себя скажу такую обратную связь. Значит, Я увидел во Фридмане союзника, То есть, ну, у меня я с трудами Фридмана, конечно же, знаком, постоянно я смотрю его продукты, читаю его книги, смотрю его рабочие тетради и курсы, вот. и есть противоречия серьезные, блокирующие противоречия. Но после э, переосмысления э, книги Уилли Хаус из Устмитрия я увидел во Фридмане союзника, видел, увидел, что по сути дела он э, те же самые задачи решает э, для компании нашей страны. Э, примерно в том же ключе, но на мой взгляд э, Фридман использует инструменты, которые ближе для тех, кто живет в условиях стабильности, в условиях Понятного, не быстро изменяющегося рынка. Вот если говорить о нашем сообществе, о клиентах, где мы проводим внедрение, они ближе к режиму турбулентности, к режиму хаоса, к режиму резкого развития, бурного роста. И вот там многие инструменты, которые когда-то зарекомендовали себя в практике Фридмана, на мой взгляд, применять опасно. Но это не значит, что это плохо, это значит, что просто нужно переосмыслять. Сама книга мне кажется крайне ценной, я всем ее рекомендую прочитать. Спасибо. Я, коллеги, я добавлю еще от себя, что такая аналогия угу. По, относительно не книги, а непосредственно автора. Конечно, тоже слежу за а, YouTube, за его выступлениями. И он а, мне очень нравится тем, что его образ такой все-таки прагматичный, спокойный, адекватный руководитель, который не любит впадать вот в эти ловушки, да генератора идей, как бы такого классного инноватора и так далее. Я тоже вторит этой идеи другой интересный человек, Дмитрий Потапенко, тоже очень известная фигура в плане менеджмента да, и навыков работы руководителя. И он говорит, что... Если вы не занимаетесь планированием того, сколько половой тряпки ежедневно должно быть использовано на мытье полов, значит идите рисуйте картины. Типа вы вообще типа не в бизнес пришли, а вот ерундой заниматься. То есть надо руководителям всегда это помнить, что все-таки мы приходим на работу, и это реальный труд управлять, реальный труд планировать и вникать и в детали погружаться от до линейного руководителя меня резюме. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Шикарный вывод, шикарная мысль в окончании нашей встречи. Коллеги, спасибо большое. Я был рад всех видеть здесь. Спасибо за обратную связь, спасибо за мысли. Мы с удовольствием поделимся этим накопленным опытом с нашим сообществом я уверен, что для каждого руководителя это бесценные знания, которые можно сейчас уже применять как минимум на уровне принципов. Спасибо. Всего хорошего. До следующего разбора Всем хорошего дня. Спасибо. Всего доброго, коллеги. Пока, Удачи. Всем хороших родных. Вместе победим. Всего хорошего.